Что произошло то же самое, что на Украине в 2014 году. Повторите. Э, а, да, да. Да, по правилам русского да, языка да. можно и так, и так. Ну, странные у вас правила русского языка. Вы же просто применьшаете значимость почему? суверенного Куба. Почему? Вообще по да, не так. Но ну, ну, как мы говорим, вы Кубу или на Кубу? Почему-то по уменьшаем. Употребление предлогов в и на они складываются, исходя из исторических соображений, то есть, как повелось. От, есть специальный ответ Института русского языка имени Виноградова по этому поводу. Поэтому okay. здесь okay. есть э, на Кубу, но в Исландию, в Японию, а не на Японию. Понимаете? Но на Кипр есть, при этом. Э, в Сибири, но на Урал. Mm -hmm. То есть, поэтому здесь нет, это э, исторически сложилось так. Mm -hmm. тут, тут, тут правила Все. не работают. Очень, очень, кстати, доступно вы мне разъяснили. Впервые в жизни у меня даже как-то уже меньше вопросов стало к этому моменту. Тут э, знаете как? Это пошло откуда, по-моему, после развала Советского Союза начали об этом говорить, а в 2000-х да, годах, а 2000 годах обратили, да, вот именно в по-моему году были, по юри юридически попросили писать не на Украину, а в Украину, как раз-таки после всего этого дела раз разъединения. А потом в четырнадцатом году, по-моему, в 14-м, мне не изменяет, как раз-таки был запрос в Институт лингвистики русского языка имени Виноградова, где он дал исчерпывающий ответ на эту тему. Что и так, и так Все. правильно. То есть да. то не, не имеет значения абсолютно. Но ну, в соответствии с русским языком правильно говорить на Украину. То это будет правильно. Все.